Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Низмат. И сегодня мы рассмотрим разновидности двух рублей 1999 года чеканки. Упомянутая мною монета нечастая в обращении, а экземпляры с блеском и вовсе являются коллекционной редкостью. Интересные факты о денежном знаке. Чеканился как на московском монетном дворе, так и на санкт-петербургском монетном дворе. Встречаемость в обороте менее 1 штука на 1000 экземпляров. Экземпляры московского монетного двора найти сложнее, но среди монет питерской чеканки есть редкий разновидность. Итак, переходим к разновидностям санкт-петербургского монетного двора. Санкт-петербургский монетный двор у нас имеет всего две разновидности по каталогу Сташкина. Штемпель 1.1. Детали изображения долины канта кант узкий. Такая разновидность стоит около 1000 рублей. И штемпель 1.4. Детали изображения приближены к канту, кант широкий. Такая разновидность стоит около 200 рублей. Итак, переходим к разновидностям Московского монетного двора. У Московского монетного двора всего одна разновидность и стоит она 600 рублей. Браки среди двух рублей 1999 года встречаются редко. Могут встретиться небольшие дефекты в виде локальных непрочеканов или выбоин. Также дефект заготовки и раскол. Ну, а на этом я благодарю вас за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я с вами не прощаюсь, до новых видео.